Всем привет! Тина Кароль не оставляет поклонников без хороших новостей, так ее еженедельные появления на танцах со звездами обсуждают зрители, а фаны с нетерпением ждут релиза новых хитов и, конечно же, выхода свежего альбома под названием Найти своих, где можно будет послушать телефонные разговоры с Данным Баланом. А пока артистка заинтриговала поклонников, разместив инста Stories запись беседы с Баланом. А ее поклонники тут же разместили аудио на фан-страничке украинской поэддивы в инстаграм. Также в альбом войдут и стихи певицы, которые она рекламирует сама. Надеюсь, люди почувствуют... Очень интересно. Давай, уже высылай, послушай. Ленивые зрачки. Ленивые зрачки. Это... Ну, для меня это понятно, что э, мы сон. 15-секундное аудио личного телефонного разговора артистов не на шутку сполошило их поклонников, которые вновь с двойным рвением заговорили о романе звезд. Теперь им остается только гадать, было ли это деловое общение и обсуждение нового материала, или их ждут задушевные беседы двух влюбленных. К слову, альбом «Найти своих» увидит свет 18 сентября.